Ну говори, если есть что сказать. Здесь все люди. Это Юра Ткач, это его близкие. Слышал, Назарман? Ну говори, что ты молчишь? Или тебе нечего сказать людям? Какой ты право вообще имел забирать у него машину? Он что, тебе должен был? Или кому из вас? Где что с тобой был? Сейчас подойдет. На 11 же стрел. А он кто такой? Брат мой двоюродный, только освободился. Откуда освободился? Где он сидел? Что такое вообще? что ты молчишь? Привет всем. А ты кто такой? Откуда ты взялся? Понаблатыкался там что ли в Челябинске? Приехал в порядке, устраивает. И сейчас быстро обломаю. И тебе научу как... Кто это? это человек? Мой. А почему твои близкие не научены тобой тому, как с людьми разговаривать? Надо поговорить, наверное, с тобой надо. Ты на пять.